Учебное занятие. Регистрация на портале equip.me в качестве технолого-проектировщика и получение пиключа для программы EquipCAD. В этом обучающем занятии будет проведено пояснение порядка регистрации на портале equip.me в качестве технолого-проектировщика и получение переключат для программы EquipCAD. Регистрация на портале equip.me Для регистрации на портале в качестве технолого-проектировщика необходимо зайти на портал и перейти в раздел Мой профиль. В данном разделе необходимо нажать кнопку зарегистрироваться. Для регистрации в качестве технолого-проектировщика обязательно создание нового аккаунта. Получить данный статус на ранее зарегистрированный аккаунт невозможно. В открывшейся форме регистрации необходимо выбрать тип профиля Технолог-проектировщик. Ввести свои FIO, рабочий email, пароль его подтверждения, а также данные о вашей компании. После чего принять политику конфиденциальности, подтвердить и капчу. И нажать кнопку регистрация. Через несколько минут после регистрации на ваш email придет письмо для подтверждения адреса электронной почты. После подтверждения адреса электронной почты ваш профиль должен быть подтвержден менеджером, о чем вас уведомят по электронной почте. Получение API-ключа для программы EquipCAD. После того, как ваш профиль был подтвержден, вы можете сгенерировать API-ключ для работы в программе EquipCAD. Для генерации API-ключа необходимо перейти в раздел «Мой профиль» и в нем выбрать раздел «Разработчик». В подразделе «Разработчикам» необходимо нажать кнопку «Сгенерировать» для первичной генерации API-ключа. После генерации API-ключа его можно вставить в соответствующее поле в программе EquipCAD. Подробную инструкцию по первичной настройке программы можно найти на сайте equip.com в разделе «Техническая поддержка». На этом занятии мы рассказали о регистрации на портале equip.me в качестве технологопроектировщика.